Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мне радостно сознавать, что наша профессия очень востребована. Это ярко выразилось после небольшого перерыва в нашей работе. Как соскучились наши пациенты по нам, как они ценят нас и любят. Хотите стать таким специалистом? Приходите на мой вебинар. Меня зовут Житких Ольга, я в стоматологической клиники Академия дентальной имплантации. Работаю по своей специальности 22 года. На вебинаре я затрону такие актуальные темы, как взаимодействие гигиениста с другими специалистами в клинике, как получить обоюдную выгоду от работы в команде врачей. Такая важная тема, как проблемный пациент. Не просто проблемный, а проблемный пациент на гигиеническом приеме, как из сложных пациентов сделать идеального пациента, ну или близко к нему как бороться с налетом, зная семь основных причин его образования. В конце вебинара я покажу вам свои клинические случаи и свои практики, а вы в свою очередь зададите интересующие для вас вопросы. Приходите на вебинар. Буду ждать.